Приветствую вас, с вами Честрок и сегодня я расскажу вам, как узнать свой Steam ID. Заходим на официальный сайт, заходим в свой профиль, а далее просто копируем ссылку и заходим на любой попавшийся сайт по поиску Steam ID. Вставляем данные и вся информация у вас. Но, а сейчас я расскажу немного о розыгрыше. Главным призом розыгрыша это будет Mortal Kombat Premium Edition за 20 долларов и еще хочу одну игру разыграть, и также будет три призовых места по 50 рублей. Розыгрыш будет в следующем видео. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока.